Несмотря на ту ситуацию, которая природа нам будем говорить так регулирует это высокие температуры, есть еще факторы, которые зависят от сопредельной территории. С украинской стороны в вот, последнее время осуществляются попытки усиления блокады нашей республики. Основной источник водозабор – западнофильтровальная станция. У нас, к сожалению, то, что подавалось в объеме, хотя бы там 400 метров кубических в час сегодня, и эта вода уже практически не подается. Значит, произошли изменения и по основным нашим водозаборам по подаче воды, прекратил, прекращ, прекращена по подаче воды по Айдарскому водозабору. Соответственно, на город Луганск сегодня не работает ни один из трех водозаборов, которые ранее поставляли воду. Значит, в таком же положении остается Светличанский водозабор, который подает воду только лишь до Бахмутки. К сожалению, у нас так Петровский водозабор не работает по указанию главы Станично-Луганской Станично райгосадминистрации господина Золкина. Обращались и в, к руководству военно-гражданской администрации, и в совместный координационный центр через ЦУВ и о необходимости обследования поврежденных насосных станций и водопроводов вдоль линии соприкосновения сторон. Проведены совещания по данному вопросу и с участием руководства республики и с главами городов, районов. В устной встрече с миссией ОБСЕ встречались 29 мая, проинформировали их о данной ситуации, но, к сожалению, пока... Мы не видим желания руководства со стороны Украины обеспечить подачу воды сюда в том режиме, в котором она должна подаваться.